То, что среди риэлторов есть продажные шкуры и их немало, мы с вами знаем давно, но именно в Дубае продажность риэлторов просто зашкаливает и поражает воображение. Здесь риэлторы торгуют собой, своим телом и готовы дать клиенту не только хороший сервис в плане подбора недвижимости, но и просто дать, когда речь идет о девушке. Всем привет, друзья! С вами Данил из города мечты, хотел сказать, но, наверное, в данном случае это не те мечты, а, может быть, мечты, но не каждого. Мы сейчас едем с вами по прекрасному даунтауну, я проеду с вами по кольцу вокруг э, Бурж Халифа и расскажу про эту... Э, острую такую щепетильную тему с перчинкой. Есть целых несколько историй, которые я вам поведаю. О, друзья, это будет очень интересно. Значит, смотрите: Я, конечно же, имею большой опыт работы риэлтором. И работал я в Ислам России, и там я таких историй слышал, но редко в Дубае это вообще считается чуть ли не нормой, когда риэлторша. Раздвигает ноги перед своим клиентом, лишь бы он купил квартиру именно через нее. Причина простая, но на самом деле, сути сами. Услуги проститутки в Дубае стоят 1000-2000 дирхам в час. Услуги риэлтора стоят существенно дороже. Так вот, вы, наверное, понимаете, что есть люди, кто пытается сменить профессию, пойдя из одной стези в другую, и, так скажем, ну, если бог ничем другим не одарил и никакими талантами другими не наделил, то пытаются решить, собственно, э, добиться сделки тем, чем умеют, тем, чем могут, а именно сексуальными утехами. Это не голословное заявление, я слышал из нескольких источников, от самих клиентов я слышал, что да, им предлагали там в том или ином там отделе продаж, там те или иные прямо даже не намекали со своих слов. А прямым текстом говорю, купите квартиру через меня, и мы с вами прекрасно проведем время в вашем отеле. Ну, действительно, если клиент выбрал себе недвижимость, то, может быть, он подумает, ну, какая разница? Вот через этого, через Данила Богачкова куплю недвижимость. Ну, да, он мне поможет. Но ведь мы не проведем с ним так хорошо время, как вот с этой чудесной красоткой Друзья, на самом деле вы же понимаете, что ценность риэлтор не в том Если кто-то из вас действительно готов выбрать вот такой набор услуг То я сейчас вам расскажу, что вы можете смело на это рассчитывать Если вы задаетесь такой целью, то вы найдете себе такой пакет All-Inclusive Я не знаю, насколько он нас удовлетворит и устроит Вообще, я думаю, что если у вас есть деньги на покупку э, квартиры в Дубае, то у вас наверняка найдутся э, найдется деньги на то, чтобы, ну, бог ся, раз уж мы так, раз, раз уж речь идет о действительно продажной любви, то вы можете выбрать отдельно квартиру и отдельно услугу, то есть не обязательно это обобщать. Но, как показывает практика, для многих это может явиться решающим аргументом. Есть Здесь уже прям доподлинно известно, что некоторые коллеги мои ищут своих клиентов среди, а, точнее, на сайте знакомств. Например, в приложении Тиндер. Да, это нормальная тема, когда риэлтор ши ищет своих новых потенциальных клиентов в Тиндере, прямо у себя в профиле пишет, что занимается подбором элитной недвижимости. Но, наверное, опять же, опять же, да, мы не говорим, никто свечку не держал. А я знаю, что крупные сделки так закрываются. Этажами недвижимость продают клиентам через Тиндер. И ну, на самом деле вызывает лишь уважение, если девушка она является и хорошим специалистом по недвижимости, и отменной обольстительницей, тогда я снимаю шляпу, здесь действительно мои навыки могут а, проиграть в честной конкурентной борьбе, а, но, но что-то мне подсказывает, что не всегда борьба столь честная конкурентная. А, еще нюанс, еще можно копнуть глубже, есть а, такая, значит, такая история, я риэлтор, я как бы оказываю услуги клиентам, а чуть как бы выше по иерархии, назовем так, находятся отделы продаж застройщиков. И э, внутри этих отделов продаж тоже конкуренция. То есть, в, у каждого застройщика есть куча, там, у, особенно у крупного застройщика, есть куча специалистов по продажам, которые в свою очередь конкурируют за риэлторов. Это получается такая матрешка. И, у меня есть знакомые э, сейлзы, то есть, менеджеры по продажам застройщика, которые мне рассказывают, что в свою очередь риэлторы склоняют их к сексу за сделку тоже. То есть, я, придя к застройщику и приведя к нему клиента, могу закрыть сделку через одного сейлза, а могу закрыть через другого. И, соответственно, э, премию получит либо один, либо другой. У них тоже есть свои, э, своя мотивация, свои планы по продажам и свои премии. И а, то есть, оказывается, есть ряд риэлторов, которые склоняют представителей застройщиков к сексу за то, чтобы выбрать именно ее для, так сказать, для совместного партнерства. Господи, как все это звучит. Но вы знаете, да, что я немножко смущаюсь, сейчас рассказывать эту тему, излишне, может быть, варирую как-то подбираю слова, хотя не стесняюсь в выражениях. А, ну, тема, действительно, такая щекотливая, согласитесь. А, так вот, вот реально, вот у одного из застройщиков мне рассказывают, представляешь, мы, говорит, русские девочки, здесь очень ценимся, а, а одно дело, арабы, они могут себе позволить просто а, с такими девчонками отдыхать, а есть индусы, кто, может быть, а, не может себе позволить этого, но, но очень хочет. Эти, говорит, индусы прямо открыто, в наглую склоняют вот к такому сексу за сделку. О боже, представляете, риэлторы продажные шкуры. А тут, значит, одна продажная шкура столкнулась с другой продажной шкурой и, значит, они таким образом вместе зарабатывают комиссию. О боже, это так отвратительно, если честно. А, ну, и, ну и, разумеется, вы понимаете, что далеко не все такие, а, не все риэлторы продажные, в принципе, да, а, слава богу, и не все де девушки-риэлторы, а, в принципе, а, на такое подпишутся и я, не, я плохо себе представляю такие ситуации. Я вообще, может быть, как бы, знаете, на камеру я много, я могу быть ярко многословен, а ну, при знакомствах обычных в жизни я скорее бываю застенчив более. Такой часто бывает, да? И я себе очень плохо могу представить ситуацию, вот я… О, простите меня, мои коллеги из отделов продаж застройщиков, но я мысленно примерил вот эту просто ситуацию, как бы я мог предложить кому-то из вас. Значит, ну, лечь со мной в посте, про, провести незабываемые пару часов в, от, в номере отеля. А в случае, если там ту или иную очередную сделку я закрою через вас. По-моему, на это могут пойти только неудачники, ну или так, неудачницы. Может, в любовном фронте ему везет, а вот в сделках не очень. И я думаю, не от хорошей жизни, не от хорошей качественной работы, не от большого числа сделок девушки идут на это. Значит, ценности из себя, как специалисты, как сотрудники, они не представляют. Друзья, напишите свои комментарий, а вы бы... Нет, я не буду вас спрашивать, будучи риэлтором. Легли бы вы в постель со своим клиентом, конечно же нет. Я вас хочу спросить, а вы бы, скажем, за такой бонус отдали бы предпочтение свое не такому профессиональному риэлтору, а не такому, может быть, там, приятному вот в плане знаю, совместной работы, а именно с перчинкой, сказать, с перспективой а вы, а вы что-либо выиграете? Напишите об этом в комментариях. Но еще больше мне интересно знать другое, друзья. Это вообще топчик просто. А как много девушек после секса спрашивали в постели мужчину, а ты точно купишь квартиру? Вопрос из всем известный анекдот. Скажи, а ты точно продюсер? друзья это просто просто огонь тема я хотел бы взять интервью у такой девушки кто имеет такой опыт сама это будет анонимно это будет до спиной с измененным голосом с затемненным изображением короче вас никто не узнает пожалуйста откликнитесь напишите мне кто я понимаю что вряд ли но если если бы я взял такое интервью, это было бы, согласитесь, вам интересно. Друзья, если хотите такой контент, ставьте лайк, и подписывайтесь на мой канал. До новых обзоров. С вами был Даниил из города Разврата, о боже, из города Дубая. Всем пока.